Наша рубрика «Разговор за чашкой кофе Якобс» сегодня будет совсем нетрадиционной. Сегодня наши чашки могут оказаться пустыми или запылать огнем, потому что в студию у нас сегодня иллюзионист-фокусник Антон Челей. Доброе утро! Здравствуйте! Здравствуйте! Антон, а правда можете сделать мне кофе крепче? В два раза крепче сделайте. Но это уже другие фокусы. Вот, я специализирую. Просто больше. насыпать в два раза больше. Я знаю да, такие да, фокусы. Да. Можно заранее. Если серьезно, я знаю, том, что вы состоите в ассоциации фокусников российской и американской. Не американской. Но я ожидала, буду говорить, вот вот как на духу. Я ожидала увидеть очень серьезного метра иллюзиониста. Нет, тут а двуглавый орел, тут американский флаг, как бы. Как минимум, а вижу молодого человека и, соответственно, хочу задать вопрос когда успели. Как Нет. вам удается так хорошо выглядеть в свои 44, Антон? Вы фокусы... выглядите на 17. Да. Я просто рано начал, и начал очень много заниматься этим, там по 5, по 6 часов в день, и как-то добился. Вот. Очень специфическая у вас работа, потому что фокусы – это секретное мастерство. Фокусники иногда продают. Свои фокусы, Конечно. но никогда так просто не открывают. Вы говорите: вы рано начали. Откуда вы брали эти фокусы? А сначала я обучался у иллюзиониста на одном Профессионала? Да, у это кто-то из ваших родственников? Нет, это у меня в родне нету профессиональных иллюзионистов. Это знакомый. Вот, Причем него... живете вы в Полоцке. Да, да. Оказалось, Полоцк это такой магический центр нашей да, страны, ну, можно сказать, где да. можно выучиться на Коперфильде. Да, ну я начинал с мелких каких-то фокусов. Это какие-то карточные, наперсточные на улице. Да, наперсточные, шулерские. И потом что-то пошло дальше, дальше. Хорошо, вот эти атрибуты, потому что они бывают очень специфическими, тоненькие ниточки, которые никто не видит, или там бутылки с двойным дном, насадки. Антон палец. сейчас краснеет, говорит: раскусила. Ты да, меня да, раскусила, да. Люци, это Я ты же все знаешь, неинтересно. В, в цирковом и была фокусницей целую неделю. А общем, когда каждый из вас покажет по фокусу потом. Цирковые Отлично, обычно. А Где вот. вы их берете? Реквизит реквизит либо можно сделать самому если это простейший если уже какие-то сложнейшие номера то нужно покупать потому что отличается очень качество ну самому и все-таки белорусские это... производители атрибутов для фокусов да, в беларуси да не производится реквизит он закупается есть там в минске магазин такой интернет вот, но в основном но неужели это действительно для профессиональных фокусов мне кажется что каждый фокусник если это индивидуальная разработка создает реквизит да, создает, можно, например, создать какие-то колоды, вот завод US Cards, он берет заказы на изготовление колодкой. От каждого фокусника? Ну Индивидуально. Да можно, да, можно все, что хотите разместить на колодах, там любые, я не знаю, все, Женщин. Банальный вопрос. Да, женщин а на это нужны деньги, Антон, как да. вы а зарабатываете? Мне кажется, фокусники у нас неплохо зарабатывают. Ну, фокусники. Как везде и как в любые времена. Да, да, неплохо. Одни из самых дорогих, как бы вот, как в цирках раньше было, а иллюзионисты. Антон, ну мы не про иллюзионистов, мы про вас конкретно. Да, про меня конкретно. Как сейчас ваше день обстоит, да, рабочий? Я, Вы трудитесь, выступаете Я Начинал, у меня не было никакого ни капитала, но вот как артисты начинают, например, их раскручивают, либо продюсеры. Вот, у меня, я начал с колоды карт накопленной, вот, она стоила 80 чем-то тысяч, Байсекл стандарт. Вот, и что-то начинал, начинал, потом... Где вы выступаете, перед кем? А, выступал, первое выступление такое крупное, это было а, в клубе сфера вот полоцкий клуб это еще на детской вот потом что то там детские праздники я начал брать фокусы с картами на детских праздниках нет, интересно ну, там, живут в полоцке там с деньгами, с деньгами. а нет. на детских с деньгами ну конечно ладно давайте от слов к делу друзья мои я очень хочу попросить вас чтобы вы показали какой нибудь фокус а произойдет это наше с лицей превращение в александра аверкова и евгения лошковского сразу после Гороскопа в программе Наше Утро. Дорогие друзья, мы снова в студии нашего утра. Ждите подвоха. Сегодня мы пьем кофе Якобс вместе с иллюзионистом, фокусником. Антоном Челеем. Антон, снова здравствуйте. Да, здравствуйте. здравствуйте. Антон, снова. мы остановились на том, что ты уже протянул руки колодом карты и да. хотел показать нам ну, какой то притянуть. фокус. Пожалуйста, покажи. Да, можно, конечно. У меня колода карт есть, басикл стандарт. Так. Жаль, что мы не можем замедленный повтор показывать а, Я да, его да, думаю, да, сейчас, да. иначе многое бы стало понятно. Да. Что ты пытаешься сейчас делать? Я просто перекартовал, так, переложил карты. Перекартовал. Да, а, да, нет. можно сказать. Это так называется. Да. А, скажите, где-нибудь стоп. Стоп. Стоп, да. И просто запомните карту, я не буду никаких лишних движений делать, да? А, вы покажете. Да, просто запомните, за. да. Вот эта карта, отлично. Как раз Антон вот, сейчас посмотрел в мониторы, отлично увидел, какую карту а, доказал. Да. <laughs> вот, Продолжаем и, фокус, да, да. тем не менее. <laughs> я не буду как бы, ну, тасовать, Смотри. знаете, кто-то тасует как-то, вот. Я просто положу ее туда, вот, где-то она в колоде. У меня есть такой электрический нано-детектор карты. Вот. детектор карты да но вы не знаете да про такие вещи нет вот. конечно да это такие очень маленькие нанотехнологии вот но это как бы он ищет не вашу карту он ищет первую первую верхнюю карту колоды вот так ну надеюсь он конечно не ошибся вот надеюсь, так, покажите пожалуйста не... а... да. Что на детекторе? А, на детекторе. Детектор показал да, просто. Да. Поймите, зрители должны шестерку видеть. Детектор червей? показал шестерку, шестерку червей. Да, и у вас тут карта... действительно шестерка червей. Да. Где карта, А фокус видели? в чем, Антон? А где? Да. Я Верните знаю, деньги, спрашивают... кричат все наши спрашивают... зрители. Да, спрашивают, где ваша карта? Вот. У меня есть небольшой держатель для визиток такой. Вот. И положим. Я очень ленив, чтобы искать какую-то карту. Да, в колоде все-таки. Ну все-таки это фокус, да. Можно крупный план, <свят> наверное. Вот, это точно не ваша карта, нет? Нет, нет. это все та же шестерка червей, да. которая а, ну, превращается да, вот в вот ту. Это карта, да, точно. Так, да. А, а все-таки одна карта идет. Да, да, да, да. А, держите, проверьте, одна. посмотрите. И посмотрите, главное, проверьте поверхность карты, Что ты ей поверила. Получается, действительно, Магия. я только что видела две карты. Я почему-то, На ну, наверное, как, как, как, как, как все люди нормальные, решила, что вы куда-то в рукав себе засунули и думала, да, у меня рукавов нету, очень, нет. очень-очень внимательно да. буду смотреть, когда же вы достанете этого туза. Да, у меня есть такой фокус. У меня есть восемь восьмерок черви. А, раз, два, три, четыре. А, то есть с рубашками, да. Вот. И точно так же 8 восьмерок черви один король пик. Так, и... Ну, Действительно, а фокус-то в чем? Да, фокус в чем? Интересно очень. Вот, положим 4 восьмерки черви сюда и сюда. Вот, у меня есть король-пик, можете посмотреть поверхность, да, такая, ну, хорошая поверхность. Обычная, это, обычная поверхность. Да, обычная поверхность, хорошей карты. А, и он очень, а, знаете, такое выражение за разный смех, да, король у нас очень веселый. А, допустим, что это подчиненные короля, вот. Но король а, очень... восьмерки подчиненные кричащей шестерки подчиненные. Да. Ну, пускай будет восьмерки. Можно сказать, А вот сильморные. оно что, они заражаются от короля и становятся королями. Да, да, да. Какой символичный фокус. Да, очень интересный. Вот, и точно так же. То есть все становятся королями. Просто поверхность. Да. Да, отлично. Так а что ты поняла, когда ты? Это обычные карты. Да, Ясно. Короче, все восьмерки превращаются в королей. Антон. Да, допустим. Можно сказать, Спасибо так. вам большое за то, что этим утром вы сумели поразить наше воображение. Жаль, кофе совсем не попил. и вытяните еще карту. А, фокус продолжается? Да, да, фокус продолжается, да. У нас уже очень много королей, они все время смеются, можно так сказать. Вот, еще один король, и... Да они просто уже хохочут, эти короли. Да, тоже поверхность, посмотрите. Мы продолжаем э, поддаваться чудодейственной магии. Uh, Мне да. остается только напомнить вам, что в студию у нас сегодня за чашкой кофе Якобс был иллюзионист-фокусник Антон Чили. Да.